Как заработать деньги без вложений? Вот столько можно заработать, если у вас вообще нет денег, можно срочно заработать, потому что именно от того, сколько вы заработаете, вы сможете, например, любой товар купить за 100 долларов, а продать за 120 в Алиэкспресс и всякое такое. Если идея понравилась, ставь лайк уже. И подписывайся на канал, ведь самое интересное, только на нашем канале. Пиши комментарии. Переходим к второму Если у тебя уже где-то три купюры, то покупай акции. Почему именно так? Потому что если деньги малые пойдут в акции, то получишь мало. Если будешь покупать деньги очень малые, 100 долларов какие-то товары, то, возможно, ты продашь два раза, три раза, Сколько угодно дороже. Может, конечно, упадет, но я что-то не уверен в этом. Перепроверьте, Про... я еще не в курсе в этом деле, но чувствую, если такой стратегии выбрать то да, в принципе, там люди, которые с нуля развивались, уже инвестировали в товары, да, тоже так можно. Не знаю насчет конкуренции, я не в курсе. Можно ли идти сразу, инвестировать деньги в Алиэкспресс, покупать товары и распродавать? Можно, там даже было рекламу на ютубе, смотрел, если вы тоже попадали, то вы как, прям я попадал на человека, он рассказывал, то, что он продает товары, и зарабатывает вот 500 долларов и больше, даже почти у меня, и так дальше, в день или в час, и так вот. Пока весь рабочий перестала реклама крутиться, и пропала эта реклама. По-моему, он понял, что не хотят люди им помогать в команде. У него была такая команда, а наоборот, у него, конкурен... у него конкуренция. Поэтому вы, как инвестор можете инвестировать деньги в акции в облигации на это потом когда у вас больше денег если у вас есть деньги то инвестируйте а если у вас маленькие деньги и маленький опыт то попробуйте продать очень способом депозитов напиши комментарий, чтобы я точно давал всем ответ а то я сейчас угадывать начну список конечно я хотел бы взять брал раньше Например, список, я помню, еще 10 работ, для, когда идет коронавирус, пандемия. Удаленно работа, отлично вообще, там, возможно, больше платят, ведь работа как-то так. Есть еще работы без образования, если вы IT-специалист, программист, просто показывают свои навыки и все вас берут. Она работает если вы не нашли то набирайте в телеграме если вам тяжело найти то я уже там присоединился и смотрю некие статьи если хотите со мной то напиши в комментариях я э, если увижу тебя поэтому спам аккуратно так вот и тогда вы будете зарабатывать деньги есть желание если у вас есть хобби то вы можете с хобби придумать, например, снимать видеоролики, хобби музыка, делать музыку, но это обычно как-то слишком легко. Если у вас идеально хобби, там, не знаю, повар, то тоже легко. Если у вас тяжелее, чем я говорил, то напиши в комментариях, я точно тебе отвечу и запишу ролик на твою хобби. Как на этом заработать? Все возможно. Пока. С вами был Макс Про. Подписывайся и ставь колокольчик вместе с лайком.